А вот скажи, ты говоришь про войну, а не кажется, что война-то уже закончилась тем, что в... Укра... Да, да, в, Украину, в Украину вчера прилетели два Нортроп Грумман Б-2, как мы их э, знаем, да, то есть это малозаметный бомбардировщик, носитель 61-й бомбы, той самой бункерной бомбы. И понятно, что если он прилетел пустой, за несколько километров до аэродрома можно считать, есть ли третий на борту или нет. Если есть, значит там есть термоядерная бомба, 61-я вероятно, именно бункерная. А если нет, то значит все в порядке я не думаю что стали бы пригонять пустой б2 с гуама спасибо, с какого-нибудь чтобы спасибо. там просто подурить понимаешь нет, нет, нет, они точно абсолютно сейчас направлены в вооружение. И не только и бомбы, и ракетные установки. И вот эти стратегические беспилотники, так называемые, масштабные совершенно. Извините, беспилотники да. Путина не беспокоят. Его беспокоит 61-я бомба, которая любой второй бункер. А понятно. эти беспилотники хер с ними. Но я именно в сумме, в сумме. То есть, если можно было паразитировать, говорить, что... Ведь какое... Вот если посмотреть пропагандистов, они говорят, никто не вступится. Будет как в 14 -м. все будут наблюдать, значит, как Украину, значит, ням-ням. А вот сейчас то, что происходит по внешним признакам, сильно отличается от того, что происходит в Чиновском году. Там действительно был фактор внезапности, здесь уже внезапности нет, все это обсуждают, все готовятся.